Всем привет! Меня зовут Надежда Шедрухина, я интернет-предприниматель. И сегодня я хочу вам рассказать про три способа, как побороть страх и записывать видео с сетевого предпринимателя. Обязательно досмотрите это видео до конца. Но вы знаете, мне сегодня довольно-таки часто пишут люди и говорят о том, что «Надя, но я ведь не умею записывать видео, как ты!» И мне на самом деле становится немножко смешно, да, потому что я вспоминаю себя и все было не так здорово как сейчас я никогда не могла подумать что я могу прийти вот куда-то например да в торговый центр в, да, в пар горького взять селфи-палку и начать записывать видео а причем спокойно и играюще. я вспоминаю что свое первое видео я записывала с экрана мне было настолько тяжело хотя у меня не было на экране то есть включала я запись экрана и начинала говорить и я Начала заикаться, ком в горле, ноги, руки трясутся, ладошки потеют. Я чувствую, что мое лицо просто как помидор красного цвета. И, друзья, совет номер один. Надо понимать, что будет сначала нелегко. То есть, конечно, если вы никогда этим не занимались, если вы никогда не снимали на камеру что-либо, то, конечно, здесь нужна практика. Первый раз будет получаться не очень хорошо, второй раз получше, третий еще лучше. И на какой-то момент получится прекрасно и поэтому только практика приведет к идеалу совет номер два что конкретно помогло мне а, я в свою очередь начала записывать у себя дома записывая часто видео в детской комнате потому что там достаточно хорошее освещение да и сейчас я снимаю видео на фоне хромакея а, а потом в редакторе меняю фон изначально ставила селфи палку и делала э, упор чтобы она не падала Сейчас приобрела штатив и начала рассказывать, на камеру вещи, которые меня вдохновляли и мотивировали. Не обязательно снимать сначала видео именно про сетевой бизнес. Что-то полезное. Начните просто снимать, посмотрите вообще как это смотрится. И когда, запис... когда вы записывали какое-то видео, пусть оно будет небольшое, пусть оно будет хотя бы на одну минутку. Остановитесь, посмотрите, что получилось, и поймите, в какую сторону вам нужно двигаться. То есть. Но нужно улучшать дело в том что все слишком плохо или наоборот что все слишком хорошо запишите посмотрите что получается может вы поймете что нужно говорить быстрее может поймете что нужно говорить медленнее может поймете что нужно как-то немного интонацию сделать или эмоции изменить и так далее Конечно, друзья, я понимаю, что наш внутренний критик, он очень такой суровый товарищ, и вам будет казаться, что все не то и все не так. Пошли. Поэтому было бы, конечно, прекрасно показать это видео либо вашему наставнику, либо вашим партнерам или друзьям и близким, для того, чтобы получить именно какой-то объективный ответ. Не субъективный, то есть не ваш, потому что мы себя иногда либо недооцениваем, либо переоцениваем. То есть в данном случае я рекомендую показать данное видео кому-то из знакомых, чтобы вам дали обратную связь, как, как получается и что нужно поправить. И момент номер три который очень сильно помог мне друзьям очень часто боимся записывать видео потому что мы боимся а что подумают другие а вдруг я запишу видео и кто-нибудь скажет что я допустила в слове ошибку не так выразилась да ой а у меня акцент есть небольшой ой а у меня а, говорок не такой например да а вдруг мои знакомые увидят и, и так далее. Друзья, конечно, можно думать так, но то, что меня, например, очень сильно мотивирует, я понимаю, что у меня есть некие знания, которыми я могу с людьми делиться, и, возможно, эти знания помогут кому-то изменить свою жизнь, помогут вдохновиться, замотивироваться. Прежде всего, когда вы записываете видео, думайте об этом, что человек реально может да, искать ответ на свои вопросы, и вы именно тот, кто может ему помочь. И это, пожалуй, самое прекрасное, что может быть в видеомаркетинге и в сетевом бизнесе. В том числе и вы знаете, сегодня я получаю довольно-таки достаточное количество сообщений, что они пересмотрели все мои видео, вдохновились, замотивировались, и они хотели бы узнать более подробно о том, о чем я вообще... Да, говорю, и вообще, друзья, мне кажется, что ощущение, что ты полезен кому-то, что ты можешь помочь другим людям, оно превышает радость от всего, от денег и прочее. И даже если кто-то вам напишет, что у вас есть акцент или у вас некачественное видео, то чаще всего это люди, которые в этой жизни вообще ничего не сделали. То есть у них есть этот страх, и они решили про него таким образом, да, сказать и друзья я уже писала на эту тему пост и я повторюсь а все что ага. все что пишут нам до да, неприятное какие-то гадости то это не про нас это про них и друзья нормально адекватные люди не будут реагировать как-то негативно и я желаю вам удачи и искренне желаю чтобы вы благодаря видео привлекали себе качественных партнеров в свой сетевой бизнес если это видео для вас было полезным ставьте лайки а также подписывайтесь на мой телеграм-канал там вы найдете больше информации и также пишите комментарии какие у вас да, возможно есть еще страхи записи видео что для вас самое сложное <coughs> возможно мы запишем на эти темы видео или проведем прямой эфир на эту тему, для того, чтобы у вас максимально ушли эти страхи и вы начали делать шаги в сторону записи видео. Пока-пока!